Всем здорова, с вами Ренат и вы на канале Как заработать в интернете И это топ 5 сайтов, где можно заработать без вложений Опять же очередной сайт, а мы начинаем и на пятом месте сайт, который называется Рукапча. Суть заработка на этом сайте заключается в том, что вы зарабатываете на воде капчи. Возможно, кто-то об этом сайте уже слышал, кто-то, может, уже на нем неплохо так зарабатывает. Ссылочку на сайт я оставлю в описании. Переходите, регистрируйтесь. Регистрация простая и переходите опять же вот на такую страничку. Сейчас я покажу. Вот. И проходите сначала обучение. Я, кстати, тоже не прошел обучение, но вот уже собственно имеет 10 рублей 85 копеек. И суть в том, что кликайте старт. Тут вводите капчу, вот эта капча, вводите ее сюда, все, и за это получаете деньги. То есть, да, конечно, не супер много, но когда вы, к примеру, слушаете чей-то стрим, я не знаю, слушаете аудиокнигу, или где-то в автобусе, можно с планшета зайти, поводить капчу, типа иметь деньги на небольшие расходы, опять же, там, на мелкие расходы, накопить на какую-то игру, там, и так далее, в стиме, и, и все в этом плане. То есть, вот, сайт неплохой, ссылочка, опять же, будет в описании, мы переходим к четвертому месту. На четвертом месте сайт, который называется Сарафанка. Суть данного сайта в том, что вы зарабатываете на заданиях. Ссылочку оставляю в описании. Регистрируйтесь. Регистрация быстрая, простая. Кликайте потом личный кабинет. Далее переходите в задание, собственно, и вот видите задание, за которое платят по 50 центов, что в принципе неплохо, тут рекламный пост, рекламный пост, то есть вы а, делаете рекламный пост на свою страничку ВКонтакте и за это получаете, вот тут разные есть, есть по 50 центов, а 50 центов это будет где-то под 30 рублей около того, а, плюс-минус 30 рублей курс скачет потом 35 центов есть 30 центов и так далее задание достаточно неплохое количество а, то есть вот а, тут есть также вкладки доступные выполнены это который вы уже выполните я недавно на этом сайте зарегистрировался но кстати я знаю что ему реально 9 лет вот сайту этому он активнее я не ошибаюсь 2007 -го. около того я много наслышан о нем но а, собственно ни разу не не был участником проекта но сайт год Сайт годный, я это знаю, потому что у меня много корешей на нем зарабатывают. То есть вот, а, вот задание выполняйте, то есть ну, неплохо, достаточно неплохо. И мы переходим к третьему месту. На третьем месте идет сайт, который называется WebOfficer. Суть данного сайта заключается в том, что вы выполняете задание и за это получаете деньги. Кликаем выполнение задания, здесь также есть чтение писем, серфинг сайтов, прохождение заданий Опять же, да нам нужно прохождение заданий. Здесь большое количество заданий всяких. Опять же, самое интересное в том, что тут можно их, собственно, фильтровать по цене и так далее. То есть вот, задание, тип заданий, выбираем абсолютно разные задания, типа инвестировать, бонусы, играть в игры и прочее. То есть платит реально неплохо. Вот тут регистрация с активностью, SEO Sprint, 35 рублей. Вы будете чем-то рефералом и так далее. Далее, название, тут типа лучший избранный по рейтингу по рейтингу давайте выберем по рейтингу значит самые самые популярные вот типа а, сайту скорее всего зарегистрироваться рубль платит SEO Sprint тоже наверное достаточно неплохое задание сайт годный а самое главное надежный опять же вот тут можно фильтровать цену к примеру поставим задание от а, 10 рублей кликаем найти а, и опять же, сейчас нам находят задание 10 рублей. Три задания, тут 35 рублей, 25 рублей, 10 рублей. Ну, то есть, тоже тут все, спринт, все, спринт, необукс и так далее. То есть, вот, необукс, точнее. То есть, неплохо или необукс. Короче, не важно. Сайт неплохой, ссылочку оставлю в описании. Мы идем к второму месту. И на втором месте достаточно интересный сайт. Называется он vmail.ru или вм.майл.ру. Vmail так вот. А, суть данного сайта заключается в том Что вы не только выполняете задания Также вам платят за то, что к вам на почту Приходит сообщение, то есть вообще просто топ Во-первых, регистрация простая Указывайте а, только собственно Логин, а, почту Либо же можете авторизоваться через вебмани Кому, как удобно, так и делайте а, И после регистрации переходим в аккаунт Кстати, ссылочку я оставлю в описании И всегда оставляю в описании ссылочки Особенно в топах а, Либо вообще в любых видео, когда мы говорим о каких-то сайтах А то пишут, ты забыл оставить. Я не вижу ссылку. Ссылки всегда есть в описании. Не надо по этому поводу бомбить, что нету ссылок. А, вот. Тут собственно, вот за эти сообщения вам платят центы. Ну, неплохое количество. Так, -то, за то, что вам просто сообщение пришло, да. А, потом задания. Задания есть достаточно неплохие тут. Естественно, задания есть рейтинг. Их просто куча. Вот. Столько заданий. А, и выполняйте вот тут доллар. Доллар. в майл тут а, станьте чем то рефералом, получите доллар в интернете 7,5 долларов, С Спринт ребят. Ссылочка в описании. Мы переходим к первому месту. Тут понятно, что этот сайт просто красавец. Еще у него рейтинг зеленый. Это просто обалденно. Мы переходим к первому месту. На первом месте сайт, который называется VMR Fast. Сайт просто обалденен по многим параметрам. Во-первых, потому что у него рейтинг зеленый по версии приложения Вот Это одно из самых топовых приложений, которые, собственно, определяет безопасность сайта и так далее. А потом у него есть вывод в популярные платежные системы Kiwi, WebMoney, Яндекс, Payer, PerfectMoney и так далее. Также а, можно на баланс мобильного телефона только для граждан России. Ну, я живу в Молдове, ну ладно. Типа, у меня есть киви, это неплохо. И вебмайни, все есть, короче, почти, кроме PerfectMoney. И то скоро, наверное, из-за рега. Не суть. А, суть в том, что задание самый разнообразный Это просто обалденно. Смотрите, есть клики. А, клики YouTube, капча. Вот, к примеру, да, капчу берем. Угу. А, грузит капча. Окей, вот тут платье тоже за капчу. Неплохо. То есть, давайте клики, вот это все убираем. Оставляем только капчу. Окей, смотрим. Типа... Так, не скрытый, все вот это тоже все убираем. Нам нужна только капча. Окей, вот видите, неплохо, да? А, клик и так далее. Потом, собственно, убираем капчу и берем загрузка файлов. Опять же, есть неплохо, скачайте игру, к примеру. 10 рублей за скачивание платит Я еще рассказывал а, про то, как заработать на загрузке файлов И то есть вы можете размещать тут задание, как в SEO Sprint Кто смотрел видос, тот собственно уже знает о чем я Кто не смотрел, ссылочку оставлю в описании Также в конце видоса тоже будет такое окошко с видосом тем. А, можно зарабатывать на загрузке файлов Этот сайт разрешает а, загрузку файлов Ну, чтобы были задания загрузкой. Там Голосование Голосование вообще просто топ Смотрите Собственно, задания есть и так далее То есть, вот, ребят а, Задания неплохие, платят неплохо Опять же, тут можно регулировать цену Давайте вот так сделаем, да? А, должно быть побольше заданий Так, да, вот сейчас грузит Загрузить еще, наверное, сейчас кучу будет то есть вот сайт реально неплохой. А нет, ну окей. Значит я что-то тут не то сделал. Короче, то есть все, видите, сайт реально неплохой. Заданий куча и так далее. Просто берем и выполняем. За это получаем деньги. Ссылочку оставлю в описании. Все, ребята, с вами был Ренат. Канал Как заработать в интернете обязательно подписывайтесь. А, скоро будут видосы про то, как заработать на почте, как заработать на ссылках типа топ, А потом как заработать на страничках в ВК, в Одноклассниках, все этом плане. То есть, ребят. Подписываемся, скоро будут, опять же, интересные видосы, как и сейчас, так и будут продолжаться, и с каждым разом будет все интереснее и интереснее. Буду находить вам интересные способы заработка для вас, собственно, для себя открывать. Вы пишите в комментариях, кто также, тоже хотел сказать, не суть, а что, какие способы заработка интересуют и так далее, на чем заработать и так далее, то есть вот, и показать вам. Всем пока! Опять же, повторяюсь, подписывайтесь на канал. Удачи! A thousand years <laughs>